Чего не хватает твоему организму? Хочется шоколада? Не хватает магния. Источник орехи, семечки, фрукты, стручковые и бобовые. Хочется хлеба? Не хватает азота. Источник продукта с высоким содержанием белка. Рыба, мясо, орехи. Хочется сладкого? Не хватает глюкозы. Источник мед, сладкие овощи, ягоды и фрукты. Хочется жирной пищи? Не хватает кальция. Источник брокколи, стручковые и бобовые. Сыр? А также кунжут Хочется сыра, не хватает кальция и фосфора Источник брокколи, молоко, творог Хочется копчености, не хватает холестерина Источник красная рыба, орехи, оливки Хочется кислого, не хватает витамина С Источник лимоны, клюква, киви, клубника, шиповник, брюссельская капуста Понравилось видео, ставь лайк, подпишись на канал До новых встреч, друзья!